День добрый, ребят Сегодня попробуем восстановить, реанимировать наше старое видео, которое было снято аж в 2013 году, то есть по установке Windows Gadget Pack. Ссылка здесь раньше была не актуальна, сейчас поправим на актуальную. И переходя по этой ссылке, у нас сразу же начинается загрузка файла, то есть данный файл уже вот буквально недавно подзагрузил. Вот он, он находится у нас, 8 Gadget Pack. Попробуем открыть файл, и тут нам вылазит сразу же уведомление об установке соглашаемся продолжаем с установочкой что из этого выйдет данное приложение было установлено когда-то ранее мной уже на windows 8 8.1 сейчас у меня windows 11 и мы проверяем заново данный файл насколько он работоспособен как он будет себя вести в нынешних реалиях показать дополнительные параметры просто гаджеты вот они все наши гаджеты у нас опять появились три странички гаджетов что самое банальный индикатор центрального процессора эта штука работает, мне уже нравится. проверим часики. В принципе, время даже показывает правильно. Все, отличный календарик. Сегодня у нас 7 января 2022 года. В принципе, было бы у вас желание заново поставить свои гаджеты, то, пожалуйста, возможность у нас в этом появилась. И... Наслаждаемся данным приложением и смотрим, что с ним получается. А на этом с вами все. Оставлю ссылочку под видео прямо напрямую именно на скачивание файла. То есть по нажатии у вас сразу будет скачиваться данный пакет. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.